Касаясь грусти неопавших листьев Которые не умерли, не живы Не помните меня и не молитесь Поскольку все озвученное лживо Замешуя прозрачных слов и звуков, Ничем не отличимых от снежинок, Идет по снегу вечная разлука, Которая была непостижима. И где-то в ней почти неразличимы, Укрытые другими именами. Мы будем навсегда неизлечимы от счастья не случившегося с нами.